Добрый день, с вами Сирабаба Виктор. Сегодня мы проведем урок, я покажу вам урок, который посвящен тому, чтобы показать вам простое решение, как можно сделать видеозапись своего экрана, не прибегая к каким-то специальным программам, предназначенным для записи экрана. Почему? Потому что многие программы, с которыми вы сталкиваетесь, они являются либо вскрытыми, либо какими-то урезанными. Кроме того, вам может понадобиться дополнительно вложить средства, для того, чтобы купить эту программу. Способ же, который я расскажу, он не требует никаких дополнительных программ. Все можно делать абсолютно спокойно. И вы даже удивитесь как легко можно сделать это на любом компьютере, на котором вы бы не находились. Даже если это компьютер чужой. То есть вы сможете сделать эту запись абсолютно спокойно. Для этого вам понадобится только интернет, вам понадобится браузер, и вам понадобится микрофон и мышка. Да? С чего Что вы можете делать? Конечно, сейчас я записываю через специальную программу, потому что двумя программами нельзя будет пользоваться одновременно, но тем не менее, вы увидите, как просто создавать. Все большинство уроков и большинство специальных записей я делаю именно этим способом. Э зачем нам необходимо делать записи? Ну, прежде всего, для того, чтобы... Э я обычно делаю для того, чтобы показать клиентам какие-то специфические данные, которые я напрограммировал и указываю, как там перейти внутри админки, как необходимо, допустим, добавить товар в электронном магазине, как двигаться внутри админки, что необходимо делать прямо визуально, втыкая мышкой, мышкой и передавая этот урок клиенту, он сразу же за, за мной может повторять много раз или показать там, работнику, который будет заниматься обслуживанием сайта. Также можно использовать это и при объяснении за когда мы приглашаем фрилансеров тоже объяснять, как, куда, что, какие ошибки исправить, вот, показывая непосредственно на этом видео. Еще можно видео использовать для того, чтобы делать те же обзоры своих работ, которые вы делаете для своего рода для портфолио. Очень удобно, особенно кто программист, он меня поймет. Да, и тех, кто сайты делают, показывать, из скольки страниц состоит сайт, то ли дело показать только один экран, ну, максимум два, то ли показать, как сам сайт состоит внутри, снаружи, вот, более больше дает информации о том, что вы можете делать. Как же используем? Да, что мы будем использовать для того, чтобы создавать эти записи своего экрана. Вот, для этого вам всего-навсего понадобится просто ваш аккаунт в ютубе то есть вы переходите в свой собственный аккаунт прям показываю, да, заходите в аккаунт нажимаете добавить видео нажимаете, видите здесь вот есть Google Hangouts начать трансляцию нажимаем начать трансляцию и нам открывается специальная возможность создавать видеоконференции. Для того, чтобы использовать, ну, создать видеоконференцию, мы создаем, да и придумываем ей название. Например, тест. Ну, так как вы не хотите сразу, чтобы это понадобилось, чтобы увидели все, поэтому вы здесь можете ставить ограничения. Я обычно добавляю свою супругу. Я просто добавляю и буду рассказывать все это дело ей. Вот. Итак, чуть-чуть пощелков мне говорит о том, что все в режим готов. Я нажимаю начать. И мне открывается специальное окошко. Оно не помещается, к сожалению, в экран записи, но я покажу все о основные моменты вот значит здесь у вас в этом окошке отображается опять же кого вы пригласите опять я пишу супругу все все практически подготовлено сейчас он отщелкает и здесь внизу у вас пока бегут процентики такие, которые показывают. Что готово. После того как... Сейчас я минуточку переключу, чтобы он переместился мышки привязываются здесь кнопочка вот здесь видите называется начать трансляцию не хочет показывать он привязывает к мышке окно Вот так должно быть видно. И после того, как вы нажмете начать трансляцию, ваша трансляция начнется. Вот. Но прежде чем вы начнете запись, то есть именно с этого момента, как вы нажмете на кнопку Начать трансляцию, начнется запись. Прежде чем вы начнете запись, вам еще необходимо будет проверить, чтобы у вас был здесь включен микрофон. То есть он может быть выключен, может быть включен. Вот этой особенность что же надо сделать еще это здесь есть такая штучка называется показать экран видите вот когда вы подведете в левый край вашего окна конференции открывается дополнительное меню различные и здесь есть меню с зеленым экраном показать экран и вы выбираете экран который вы хотите транслировать все как только нажмете поделиться у вас начнется показывать экран. Видите, у меня зазеркалился. Вот. В чем интерес этого дела? В том, что в момент, когда вы будете проводить... ну То есть, когда вы начнете делать запись, эта запись сразу же вашего экрана будет ложиться в Google аккаунте. И сразу же будет создаваться полностью урок или что вы там именно делаете прямо в Google аккаунте добавится видео которое вы можете кому-то показать и так что я нажимаю видите вот при на отзеркаливании видно я нажимаю начать трансляцию меня спрашивают прямой эфир я говорю да прямой эфир и наш эфир начался вот, к примеру там мы возьмем и что-нибудь введем да там как сделать запись своего экрана такой видео урок да проведем маленький Ну и здесь есть варианты, да, статей, которые могут показать вам, как сделать запись экрана. Это если вас этот способ не устроит. Вот, но возвращаемся опять к нам, к нашему экрану. Итак, мы видим, что какое-то время будет записывать. После того, как вы закончите записывать, вы нажмете кнопочку «Завершить» и запись завершится. Вот. И эта запись начнет формироваться прямо в облаках на YouTube. Сколько можно записывать? Ну, если вы вообще новичок, YouTube вам сначала даст уроки 15 минут. Но потом, по мере продвижения, так сказать, то есть, если вы будете хорошо вести, не выкладывать никакого лишнего контента, то это время будет увеличиваться. Лишнее имеется в виду, что чей-то чужой. Если вы будете проводить записи, свои видео выкладывать, то вообще проблем у вас не будет. И через время у вас будет время довольно-таки широко. Ну, у меня сейчас можно 8 часов записи, допустим, делать. Может быть больше и можно, но пока вот у меня 8. Итак, после того, как вы заканчиваете, нажимаете, хотя может и не 8, или 6... Забыл. Ну, в общем, там вам показывали. показан у вас статус, сколько вы можете записывать внутри в YouTube. Нажмем завершить. Все, мы видим, как у нас завершилось все в такой трансляции. Сама трансляция в этот момент продолжается. Вот. Но, тем не менее, уже запись с того момента, как вы нажали завершить, она закончилась и зависла. И чтобы гарантированно делать чтобы она перешла в обрабатываемые это вот я уже проверял то что нажимаете покинуть видео встречи все дальше закрываете окно закрывается идем в наш youtube переходим переходим в youtube иду в свои записи и вот она моя запись уже появилась видите сейчас пока она обрабатывается что это значит они там по своему какие то операции делают и в зависимости от времени вот видите уже идет мой экран если слышно даже звук Вот. На этом, в общем-то, добавление записей и закончено. Но если вас интересует еще и как можно обрабатывать в интернете, то потерпите еще пару минут. Вот. Хитрость заключается в том, что в самом Ютубе есть очень простой видеомонтажер, которым можно половину проблем, связанных с редактированием ваших записей решить прямо здесь, никуда не отклоняясь. Я не буду ждать, ну, пока запись не обработается, он не появится в возможностях редактора, поэтому я возьму прошлую запись, какую я перед этим уроком тестировал, и буду на основании ее делать. Вы можете здесь, видите, да, добавлять... Вот, вы можете добавлять многие видеозаписи вот устраивать переходы понятно что и также есть допол очень очень простые обработчики там можно ее уменьшить например вот чтобы с какого то момента делать в чем именно уменьшить дело в том что сервис конференции в начало записи обычно вставляет такую вот штуку что ну, что он Сейчас я покажу на одной из других записей. Чтобы вы прямо увидели это. Ну вот, например, вот этот возьмем. Видите, да, буквально это пара секунд. Ну, она может вам не понравиться, поэтому мы ее в этом редакторе можем спокойненько удалить. Вот ждем. И все, и удаляем. Вот видите, ползунок прям ходит. Все уже. Дальше, что вы можете делать еще? Можно тут фильтры наложить. Ну, например, сделать там черно-белым запись свою. Вот. Можно сделать из нескольких вариантов записи. Что еще хорошо, когда у вас текст нутный, монотонный, можно немножечко добавить музычки. Здесь вот видите дополнительные эффекты, которые можно добавлять. Ну и фотографии, видео можно добавлять. А также можно музычку. Ну и, к примеру, вот здесь... Так что прямо сейчас повторите все эти действия, для того, чтобы вы могли хорошо их запомнить. И тогда вы научитесь, как делать захват экрана, используя только свою программу. Только интернет и браузер. Что может произойти, какие подводные камни. Когда вы первый раз будете... Если вы вообще никогда еще никуда не входили и не пользовались Google конференциями, то... При первом подключении конференции вас попросят установить программу Google Hellhouse. Вот она несложная, она нужна для того, чтобы отдавать ваши вот эти все устройства э в интернет при включении конференции. И также просматривать звук в конференции. Если же вы уже пользовались до этого, то у вас вообще не возникнет никаких необходимостей. Вот и все. Весь такой секрет, как очень просто создавать видео. Если вам понравился этот урок, поделитесь с друзьями, чтобы они тоже знали, как можно, ничего не устанавливая на своем компьютере, абсолютно спокойно записывать свой экран и сразу же выкладывать его в YouTube. Подписывайтесь на, наши, на мой канал и получите еще больше уроков о том, как можно использовать существующие программы для того, чтобы удаленно работать.